Шестой международный экологический форум Зеленая экономика. Участниками были ведущие доктора экономических наук, инженеры, депутаты и члены общественной палаты Российской Федерации. Расскажите подробнее, как находил этот Да, действительно, форум Зеленая экономика всегда был таким знаковым событием в общественной жизни. Он проходит вообще-то ежегодно и в этом году, собственно, не исключение. Как правило, на форуме очень теплая, творческая, дружеская даже, я бы сказал, атмосфера. И собираются, в общем-то, все те люди, кому не безразлично экология, кому не безразлично, чтобы в нашей стране был чистый воздух, и чтобы люди были все здоровы. В этот раз мы выступали на круглом столе этого форума, посвященному энергоэффективности, энергосбережению наше было выступление посвящено. И э, мы увидели очень живой интерес участников форума к нам после выступления. В общем можно сказать, что почти все подошли. Вот. Спасибо большое за диалог. Релиз свежих новостей вы можете получать через нашу группу ВКонтакте или просматривая их на сайте Рубус.хом. Анна Павлова, Рубус.ТВ